Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое, уже третье за сегодня видео. И этим вечером я снова хочу поговорить про Терра Луну и UST. Луна сегодня падала до 80 центов, теряя в цене 98% за сутки. Сегодня я хочу поднять тему того, как создатели Терра Луны собираются ее спасать и кто стоит у истоков такого масштабного падения. Некоторые имена для тебя будут очень неожиданными. Давай обсудим это. Это уже третье видео за сегодня. Максимальная моя продуктивность. Я буду очень рад, если ты подпишешься на канал, если ты тут впервые. И не забудь поставить лайк. Давай наберем хотя бы 5000 лайков. Ты не представляешь, как меня это мотивирует и заводит. Большое спасибо за такую поддержку и мы переходим прямо к контенту. Итак, у Terra были резервы. 3 миллиарда долларов в биткоине, еще миллиард в других активах. К сожалению, эти резервы, которые должны были обеспечивать Tablecoin USD и поддерживать его паритет с долларом, были задействованы слишком поздно, как сообщает CoinDesk. Время и своевременность в таких ситуациях решает очень много. Проблема оказалась в том, что механизм обеспечения токенов UST резервами оказался ручным, представляешь, а не автоматическим. Команда Terra Luna до сих пор работала над внедрением такого автоматического механизма. Это просто шокирует на самом-то деле. К сожалению, они не успели его создать и внедрить. И поэтому все производили в ручном режиме. И создатель Terra Luna, Доу на самом деле знал об этом даже еще за месяц до того, как все это случилось. А именно в апреле 2022 года, как сказано в этой статье. Кстати, именно его высказывания, что иногда проскальзывали насчет продажи некоторой части биткоина ради поддержки паритета USD и доллара, вызывали слухи о том, что он уже тогда знал о неустойчивости своего проекта и даже планировал слить и биткоин вместе с ним. Об этом написано в этой статье еще от начала апреля 2022 года. Года. Кстати, здесь же можно найти еще одну известную цитату создателя Terra Луны. Квон не единожды говорил о том, что если UST потерпит неудачу, весь криптовалютный рынок потерпит неудачу вместе с ним. И знаешь что? И знаешь что? Они слили весь свой резерв. У них больше нет биткоина. Посмотри, баланс 0 биткоинов. Почти 71 тысячу биткоинов, которые они накапливали для обеспечения своего токена UST, они продали за 2 дня. Вместе с остальными активами их резервов осталось всего лишь на 100 миллионов долларов, точнее 98 миллионов долларов, а было 4 миллиарда буквально несколько дней назад. Так что сейчас они просто очень отчаянно нуждаются в деньгах. У них нет денег для того, чтобы вернуть токен UST паритет с долларом США. Чтобы один токен UST, как и положено стейблкоину, стоил 1 доллар. И если мы посмотрим на самый популярный DeFi сервис на TerraLuni, Anchor, то увидим, что общий депозит в этом протоколе уменьшился практически вдвое, всего лишь за одни сутки. При этом за последние несколько дней он потерял 75% депозита. Депозитов. И что это значит? Это значит, что 75% людей вытащили свои UST из Энкора. И зачем они это сделали? А для того, чтобы просто-напросто в панике их продать. И это все на фоне раздувания больших страхов практически изо всех углов. Все об этом говорили и говорят. Даже блин! Министр финансов США Джанет Елен прокомментировала эту ситуацию с UST. Она использовала ее как пример, почему стейблкоины в срочном порядке нуждаются в четкой регулятивной политике на территории США. Да и всю криптоиндустрию с ее точки зрения нужно срочно регулировать. Может быть она и права, кстати говоря. Когда стейблкоин, который должен стоить 1 доллар, всегда падает до 27 центов и люди теряют очень много денег, возможно нам действительно нужно нужно задуматься о том, что эту сферу нужно регулировать. Вроде бы в какой-то момент TerraUSD пытался стабилизироваться, но потом что-то пошло не так. Опять! Кто-то начал раскачивать эту историю дальше, потому что в Твиттере появилось очень много одинаковых, идентичных комментариев, призванных продолжить паническую распродажу UST. Очевидно, есть заинтересованные люди, которым необходимо развалить Луну и UST. Этот пользователь в Твиттере обнаружил связь TerraLuna и Genesis трейдинг. Так уж случилось, ребята, что владельцем Генезиса является и владелец некой компании под названием «Цитадель». Оказывается, что Цитадель использовала третью компанию, которая и оказалась генезис трейдинг для некой схемы обогащения из шести пунктов, которые ты видишь у себя на экране. Создатель Terra Luna, Вон пытался купить еще биткоинов на миллиард долларов для обеспечения токена UST. Но в Citadel подумали, зачем помогать этому парню, если можно использовать его UST, встать в большой шорт, обрушить рынок и заработать кучу денег. Вот такая схема. И знаешь, почему это вполне реально? Может быть правдой. Потому что именно Цитадель стояла за шорт-сквизом GameStop GME и AMC в прошлом году. Очень громкая на тот момент история, о которой мы освещали на этом канале. Если ты подписан уже достаточно долго, ты о ней помнишь. Но дальше еще интереснее. Создатель криптовалюты Tron также кажется замешан в этом деле. Всего два дня назад он написал «Я покупаю USD». А зачем ему покупать стейблкоин, который всегда должен стоить 1 доллар? Просто в чем логика-то вообще? Тем более, что у трона есть свой собственный стейблкоин USDD. Дук Вон, создатель Терры, задался тем же вопросом, и Сан ответил ему «А может быть, у меня есть секретный план». У Джастина Сана огромное количество денег, он вполне мог купить кучу USD, и, возможно, использовал это для того, чтобы шортить его раз и рекламировать свой собственный стейблкоин USD 2. Сразу двух зайцев одним выстрелом. Очень странно, что всего два дня назад Джастин Сан запустил эти посты в Твиттере. Ну, очень странно. Не похоже на совпадение. Как мы видим, есть ряд достаточно жирных игроков, которым все это было выгодно и которые, кажется, готовились к этому. Тот, кто добивался этого, кажется, преуспел. Доверие к Terra TerraLunia, UST и Doekwonу как минимум подорвано, если не сказать больше, развалено. Из-за этого, к сожалению, на всю криптовалюту падает тень недоверия со стороны потенциальных ее пользователей. Доу Квон, создатель Terra Луны это молодой человек, который создал супер успешный проект и этот проект стал крупнейшим по капитализации криптовалютным проектом но в какой-то момент Доу стал слишком высокомерным многие люди это заметили, особенно в Твиттере он постоянно насмехался над людьми вел себя высокомерно посмотрим, что он пишет у себя в Твиттере последние дни последнее, что он написал это приближаемся к решению держитесь, лунатики 10 часов назад он написал, что есть огромный план по восстановлению UST и скоро он им поделится. Но самое интересное было вчера. Он написал, на подходе большие капиталы. Спокойно, ребята, спокойно. Такой типа, ну все путем, все под контролем. И как мы видим, нет. Это идеальный пример, как молодой парень, у которого все было, превратился из мотивированного, идейного лидера, высокомерного босса. Даже создатель кардана, Чарльз Хоскинсон это заметил и ударил в обратную по доуквону за свои какие-то прошлые терки. Все это человеческая психология, но где же помощь? Где спасение Терра Луны и в чем оно может заключаться? Что ж, есть один парень из компании за блок Его зовут Ларри Чермак. Он сообщил следующее: Тера, растратив все свои резервы, отчаянно пытается привлечь от 1 до полутора миллиардов долларов прямо сейчас. Их план заключается в продаже токенов Луна компаниям, которые в этом заинтересованы, с некоторыми условиями. Например, эти токены должны быть залочены на один год. И кроме этого, продажи токенов будут с 50% скидкой. Такой вот план спасения. Если сейчас Луна стоит 2 доллара, то со скидкой это будет всего лишь 1 доллар. И если Луна вернется обратно к своим стандартным ценам, эти компании заработают огромное количество денег. Уже, кстати говоря, есть компании, которые на это согласились, например, Jam. Цельсиус и Джейн Стрит. А медиа кстати говоря, тоже может к ним присоединиться в скором времени. Вот это их план спасения. Если Квон получит эти от 1 до 1,5 миллиарда долларов, получится ли у него вернуть USD паритет с долларом США? Чтобы USD наконец стоил 1 доллар, как и положено. Я надеюсь, что получится. И если получится, как гарантировать, что больше никогда не произойдет такого краха снова? Как гарантировать, что какой-нибудь Джастин Сан или какая-нибудь компания Цитадель снова не провернут такие странные схемы по собственному обогащению нападения UST? Может быть биржи будут останавливать выводы Таралу на UST? Не знаю. В любом случае, сегодня я рассказал о странных совпадениях, о том, кто может за этим стоять, о том, что Доуквон знал кое-что об этом еще месяц назад, и о том, что у них есть план спасения. Я очень надеюсь, что они выживут и как-то восстановятся. У них все еще есть большая экосистема, даже несмотря на сумасшедший крах залоченной стоимости в их протоколах, они до сих пор занимают третье место по залоченной стоимости среди всех существующих DeFi экосистем. Это показывает, какими большими и сильными они были. Очень больно холдить луну, которую ты начал накапливать с 50 долларов, продержал до пиков 120 долларов и теперь продержал до падения ниже 1 доллара. И это все на протяжении двух месяцев. Я потерял миллионы. Очень больно, неприятно. И мне бы они сейчас очень сильно пригодились бы. Поэтому надеемся, что их план сработает. Я как холдер очень этого хочу. Ну а меня зовут Богатей, и все будет просто замечательно. Не переживайте ни о чем и просто ждем лучших времен. Подписывайся на канал. Телеграм, ссылка на которой в описании под видео. Делись видео с друзьями. Комментируй обязательно. Богатей. До скорого.